Марошина вторая. Вот, видишь, что деется, да как все получается. Наташка-то над всеми издевается. Да Кэти тоже хороши, Боярин, да отец. Да все здесь хороши. Что ж делать, наконец? А вот что делать. Самая пора позвать на помощь деда Гончара. Да, точно, дед Гончар великий мастер. Муж он-то поможет нам в этом несчастье, Знаха, чародей, ведун, Ну, это все равно, что колдун, Травки собирает повсюду, А какую делает посуду? И глазу приятно на загляденье, И есть из нее одно объеденье. Класть не надо ни соли, ни перца. Потом сама помоется и прыг в шкафчик за дверцу. Хорош языком трепать, никакого нет слада, а что ж делать-то? К яму гонца послать надо. Эх ламца дрится, оп, царинца, выбираем-ка гонца. С комаров переодевается птичкой манюней, устремляется к деду-гончару. Картина вторая. Избушка деда-гончара. Дед с трудом передвигая ноги, втаскивает в избу кадушку с водой, присаживается отдохнуть, переводит дыхание. Фу, ты. Старость — не радость. С живой водицей кадушку и то еле дотащил. Такие дела, ребятки. Совсем трудно на старости лет. Вы, ребятки, секрету не разболтаете? Я, Вишли, задумал себе помощницу изготовить, наследницу, то есть вылепить. В первый раз хочу для себя потрудиться. Устал я, все для людей, для людей, а об старости подумать некогда. А вот будет у меня хозяюшка, Да-тогда я еще... ого что смогу? Из-под трепицы достает глиняную куклу заготовку. О, смотрите, какая красавица получается. Хошь, милая, я тебе травка заговорной попользую, ты и прозреешь, и заговоришь. Хочу, батюшка. Хочу, родимый. Вот, вот, молодец, молодец. О, какая послушница у меня будет. Я уж ей имечко придумал. Чтоб веселее было, знаете какое? Аптырка. что нравится? Влетает птичка, приносит указ, взволнованно щебечет. Тимофея, славного батюшки, царя нашего, указ, сограждане доводим все, как есть, царевну вложит страшная болезнь. Тут в скобках сообщаем мы особо, что это есть душевная хвороба. — Да знаю я про твою царевну, знаю давно. Болезнь — это страшная, От непреодолимого тяготения к заморским удивительностям происходит. Птичка. — Подобные болезни крайне редки. Не помогают тут заморские таблетки. Но точно знаем, что у нас есть где-то древний прицеп, чтобы излечить недуг царевны. — Да прицеп то есть, — ну ты ж видишь, верит, какой приключился. Ноги что кичиги корежные, по дому и то не ходят, а во дворец о, и вовсе не дойти. Птичка, так вот в чем суть всего указа: кто принесет прецепт, чтобы излечить заразу, по царски будет награжден. Ну и все, да? Ладно, это все награды, это нам ни к чему, баловство. Ты вот не я вози, слухай меня, помощницу и сделаю, наследницу то есть, а посля и царевнин не дух попользую с оказией. Птичка радостно щебеча улетает, дед садится лепить куклу. Лепит и с ней разговаривает. Вот ты вот и не знала, поди, Оказывается, и царевны могут душою болеть. Да, жалко ее, конечно, я понимаю» текс подожди подождь-ка! А, где же она? Куда же она делась-то? Была ж вот только. Слышь, обтырка, отравка, иди, заговорная, хворь победительная. Ты не видала? От слепота, куриная, вот под носом, понимаешь, лежит. Ай, духмяна какая! Против нее никакая душевно даже болезнь. Ты Текс, и тебе она пользительна будет». Ладно, сейчас тебя попользуем, потом с во дворец. Вешает травку на гвоздик и продолжает лепить. «Тыкс, теперь давай на ножки встанем. Вот так. Молодец! Тыкс, будем одеваться!» — достает кукольные одежды. «Приодеть бы надо получше!» — одевает куклу. «Ох, какая красавица получилась!» Вот будет мне старику с помощница да утешница!» Накрывает куклу мокрой трепицей, берет веничек из заговорной травки, макает в воду, брызгает куклу. Из-под тряпицы во весь рост поднимается обтырка. Дед Гончар поражен. «Ого! Как от дыл-то выяснилось! Эта кохта, пожалуй, маловато будет!» Накидывает поверх кофты шаль, наряжает обтырку, повязывает платочек, ленточки, фарточек и тому подобное. Обтырка молча вращает глазами. — Эх, хороша! Теперь еще травкой за его ворной снова брызгает веничком. Аптырка, как сцепи, сорвавшись, начинает срывать с себя ленточки, платочки и прочее. Батянь, ты чё меня стромишь-то? Ты чё меня в бабье-то нарядил? Ты чё меня позоришь? Ты что это мне на голове-то тут устроил? Ленточки-то эти-то ты мне зачем на меня на навязал? Дед Гончар. «Э -э -э -э -э -э -э пытается пристроить все на место. Аптырка не дается, продолжает все срывать. Болдайн безумолку. Быстро! Абтырка, нет, это аж надо, так человека-то изуродовать ты, ботяня, молодец просто. Что я тебе, халдей какой-то странной зачем ты тряпки-то вот эти вот на мне? Ну ты фокусник просто, дед Гончар. Э-э-э! Монолог Абтырки продолжается столько времени, сколько позволит чувство меры, фантазии исполнителя и количество реквизита. Наконец дед Гончар приходит в себя, замолчи, залепляет рот Абтырки глиной. Аптырка застывает на полуслове, полужесте. — Ого-го! Способница, утешница, ты как себе ведешь? Ты как с родным отцом, понимаешь, разговариваешь. Я тебе, можно сказать, утехой себе любил, тихой, понимаешь, скромной. А ты? Аптырка мычит. — Не мычать? Когда отец родный говорит. Или я тебе эту говорильную дырочку навеки зашпаклюю. «Поняла?» – Аптырка согласно кивает. «Ну вот и молодец, хорошая девочка, понимаешь. Сейчас косицы заплетем», – Аптырка взбрыкивает. «Тише, тише, тише! Бантики повяжем», – Аптырка в ужасе пялит глаза в угол. «Чё? Чё там такое? Ты чё?» – Аптырка мычит. «Чё ты испугалась? Что там такое?» Смотрит в угол, не видит там ничего страшного. «Да и там никого!» Аптырка снова в ужасе мычит. «Да чё ж ты у меня такая паурливая!» «Ну, ладно, скажи, только тихонечко, на ушко!» Отлепляет глину, подставляет ухо. Аптырка орёт прямо в ухо. «Ты, батяня, глаза-то протри! Я ведь не девка, я парень!» Дед Гончар, отшатнувшись, орет в ответ. — Ты, во-первых, не ори, маленькая Ишо! Немного потише. — А во-вторых, не указуй. Я тебя лепил. Создавал, можно сказать, то есть. Мне и лучше знать, кто ты есть. Обтырка ты, девушка, то есть. Пытается повязать обтырке платочек. Обтырка. — Папанюшка, ну не серчай, ну парень, я как есть. Ты, может, старенький уже... — Лепил, когда рука не там, где надо, сковырнулась. Вот и получился я парнем. Дед Гончар, отойдя на шажочек, — Старенький я, это точно. Затем тебя и лепил, вспомощница себе. Но чтобы сковырнулась, а где не надо? Внимательно осматривает обтырку. Такого еще не бывало, пока и шо. — Ну-ка, штаны надень, — подает обтырке вещи. — Рубаху, — обтырка мгновенно одевается, — «Да, парнем-то тебе поспособнее будет». Абтырка, «А я что говорил?» — дед Гончар, «Так ты, во-первых, не говорила, то есть не, не говорил, ты же орал на отца родного бессердечный». Абтырка осматриваясь, «Батянь, а чё ты меня все ругаешь?» Берет свистульки, «Это чего, дед Гончар? Положь, положь, свистульки это глиняные». Аптырка. Каким ты меня слепил, то есть таким я и есть. Тянется к инструментам. А это чё, дед Гончар, муравчец, инструмент? Положь обратно. Аптырка снова за свистульки. А чё этим делают? Гончар. Да не, не лапай ты. Играют этим. Свистят. Музыку делают. Аптырка. А музыка это как? Как ее делают? Дед Гончар. Да нет рэнди ты. Прям как маленькой. Узнаешь? Давай покажу. Берет свистульки, играет на них мелодию. Абтырка присел, заслушался, поражен. — Все нравится? — Аптырка уважительно. — Ага, как будто лапкой, заячьей мягкой по сердцу. Дед Гончар, ну ты даешь, у тебя ведь сердца нету. — Не слепил я его? — Абтырка. — Ну, слепил, не слепил, не знаю. Может, у тебя не один раз рука сковернулась. А музыка это чудо. — Да я тоже попробую, дед Гончар. — На, попробуй. Абтырка берет свистульки, пробует играть. И играет! Дед Гончар удивлен чрезвычайно. — Ты? Это что? Это как это ты сразу-то? Абтырка сам не понял, но доволен. — А я, я, я не знаю. — И ты, наверное, чё-то нашептал. Вдруг срывается с места, мечется по избе. — Ой, батюшки мои, ой, я же ещё не умытай! Батянька, где вода тут у тебя? Дед Гончар, ты чё заюгозил-то? Чё опять-то? Ты чё как с цепи сорвался? Кака вода? Ловит обтырку за рукав, обтырка стараясь освободиться. — Батянька, не держи, мне ж идти надо! Дед Гончар так и сел. — Куда идти-то? — Ты чё, сбрендил? Только, можно сказать, вылупился. Уже идти куда-то? Аптырка настойчиво высвобождается. — Ну ты ж сам говорил, что тебе не дойти. — Дед Гончар. — Куда не дойти? Кому говорил? Аптырка, Ну, к царевне. Она ж погибает, можно сказать. А прицеп того она у тебя на гвоздике висит. Идти надо. Да деда наконец дошло. — Да куда же ты пойдешь-то, глупой? Ты ж дороги не знаешь, ничего вообще не знаешь, тебе учить надо. Аптырка присел к деду, обнял его. — Ботянечка, ты, конечно, не серчай только. А если я травку твою царевне нашей не доставлю, ей же красавице нашей совсем худо будет. А дорогу я у птичек спрошу. Ты вон она когда с Манюней разговаривал. Я-то и все-все уже сразу понял, правда, дед гончар? — Ты есть так, значит, покидаешь, значит, отца родного. И что можно сказать, глина на губах не обсохла, а тоже туда же. — Абтырка, ну чё ты прям такой упертый? Ну, я ж не на совсем, я ж вернусь, отдам травку и к тебе. — Ты не волнуйся, ботянечка, я дойду. Я ж, ботянечка, все твое душевное богачество в себе слышу. Такая моща, что... Ух! Дед Гончар решительно встает, ходит туда-сюда, что-то бормочет. Останавливается Дед Гончар. — Знаешь что, сынок, как бы ты дочкой был, так... Док... Эх, видать, судьба, эта судьба никак о себе позаботиться не выходит. Да, надо тебе... Итить. Аптырка радостно вскочил, хочет обнять деда, но тот останавливает его подождь. Слушай сюда внимательно. Я тебе сейчас собирать буду. А ты слушай. Аптырка, а, а, только ты это, того, пошибче, дед гончар, опять указуешь? Слушай сюды. Дед гончар начинает собирать вещи для дороги. Аптырка внимательно за ним следит. Текс, во-первых, умываться тебе ни к чему. Тебе наоборот воды бояться надо. Ты ж глиняный можешь размякнуть. Понял? Аптырка понял, батянюшка, дед гончар не перебивается. Так что от дождя там или от снега хоронись. Старших уважай, да помогай им во всем. Младших до да зверушек разных не обижай. Они шо дети малые. А, как вот ты вот сам, точно, несмысленыший. Абтырка, ну, батяня, ну чё ты, ну, ну какой я тебе несмысленыш? Ну, понял я всё. Дед Гончар, да подождь ты не тарахти. Послушай еще, маленько, худого не скажу. Не балуй по дороге, с девками не заигрывай. Абтырка, засмущавшись, ну чё ты уж уж, уж совсем-то уж того. Дед Гончар, эх, напасть-то, а. Или ты слушать меня будешь, или не пущу тебя, и все тут. Аптырка, да кай, я же ничего. Слушает. Дед Гончар, вот тебе, самое главное, травка заговорная, дает сверточек. Указ, чего забудешь или не сумеешь сказать, дык указ покажешь, а вот тебе наклонись. Аптырка наклоняется, дед Гончар вешает ему на шею яркий расписной колокольчик, ботала. Колоколец, Аптырка. зачем это, опять меня девкой рядить хочешь? Хочет снять колоколец. Дед Гончар удерживает. «Дурачок ты, дурачок!» «Непростой это колоколец!» Звенит. «Слышишь? Оберех это тебе будет Против нечисти всякой злобы. Мало ли кто по дороге попасться может, А колоколец этот нечисть прогонит, Тебя сохранит. Да и опять же не заблудишься. «Позвенишь?» Звенит. «Я и за три девять земель услышу, узнаю, где ты есть, и все ли с тобой, слава Богу!» Начинает шмыгать носом. «Опять же, ежели чего, и птичкам можешь весточку передать!» Прячет лицо. Абтырка, ну ладно, Батяня, ну ну что ты, ну, ну, ну не надо, а то я пойду сейчас, дед Гончак. «Да иди уже, ладно, иди поскорее!» Абтырка, ладно, ботянечка, пошел я. «Правда, пошел!» порывисто обнимает. Деда выбегает за дверь. Дед Гончар смотрит вслед. Эх, глупой, глупой. Да идет ли? Нет ли? Абтырка влетает обратно. О, вернулся. Сходил уже. Абтырка. Музыку! Музыку забыл. Батяня, дай мне музыку, а? Я по дороге играть буду. Дед Гончар подает ему свистульки. Бери, сынок. — Бери. Постой. Присядем на дорожку. Присели. — Значит, — говоришь, — дважды рука сковырнулась, — обнимает Абтырку. — Ну? — Счастливо тебе, сынок, — перекрестил его. — Иди, Абтырка. Абтырка побежал, позвякивая ботолом. Дед Гончар, стоя в двери, смотрит ему вслед. «Ну, ты смотри, девку лепил с помощницу, парень получился. Сердца нет, а музыку, вишь ему подавай. Как он меня ловко купил, то есть, а? Глиняный, а шустрый, башковитый, сковырнулась. Судьба. Не зря, видать, парнем получился. Дойдет, думаю, этот, дойдет». Сбрасывает одежу деда гончара, на третья. И пустился обтырка в дорогу длительно. Несет в травку, хворь победительную. Идет себе, улыбается, в свистульке свистит, Кругом птички поют, солнышко сблестит. и с залом, как поют птички, Как травка клонится от ветра и тому подобное. День идет, ночь идет, и еще день идет, Ты ведь глиняный! Не ест, не пьет, не устает. Другой бы свалился, а он все идет, да песни поет. Долго ль, коротко пришел, и пришел в темный лес. А в избушке средь леса живет чистый бес, Страшный проказник, хулиган и охальник По-раньшему домовой, а теперья бань. Драчун из-за ужасный Для всех путников жутко опасный. И дружок у него тоже подходящий, Самый, что ни на есть, лишак настоящий. Кого хошь в болото заведет, обманет, То жутким голосом заорет, То шишками кидаться станет. Вот прям к ним мы сейчас и пожалуем. Надевают костюмы, нечистой силы. Тут, ребятки, еще сказать пора про тот колоколец. Ну, деда гончара, что на шее у обтырки висит. От его звона у нечисти этой Все поганое тело болит. Голова, как чугунный котел, раскалывается, И всякое колдовство из лап чертенячих вываливается. Картина третья. Избушка банника в лесной чаще. Слышен далекий звон колокольца. Банник и лишак синхронно корчатся от боли. Банник, ой, звенит лишак, ай, звенит банник, ой, болит лишак, все, болит. Звон стихает, одновременно перестают корчиться, вздыхают. Банник, перестал, Лешак, перестал. Банник, посмотреть бы, слетал, Лешак, ага, слетаешь тут. Он как звякнет, яй, звон, снова корчатся, потом одновременно успокаиваются, вздыхают. «Нет, ну ты мне скажи, ну вот как тут слетать?» Банник, подожди, подожди, может, шишкой достать? Лешак, ай, голова, ай, молодец, ну берись, обтырка, храбрец. Лешак находит огромную шишку, долго целится... Бросает шишка, сделав круг. Возвращается лишак. Успевает уклониться, она попадает в банника. Баннику уй юй ты это кого-то, это меня, что ли? Да я тебя сейчас... Собирается колдовать, но возникает отдаленный звон, и оба, корчась, валятся на пол. Звон кончается, они перестают корчиться. Ой, не могу... Сил нет никаких. Изведу под лица. Заморочу, в болоте утоплю. Лишак. Может, пеньком его оборотить лет на триста? Или мухомором? На, покушай лягушечек маринованных. Полегчает. Баник, я не хочу твоих лягушечек. У меня от них брожение происходит. Лишак. Ну, ты зря. Бабкин рецепт. С крапивой, э, с мухоморами, тиной болотной. Сам мариновал. Бани год сам вот и ешь. Слушай, что-то он долго не звенит, этот твой лешак. Аптырка? Точно. Может, отдохнуть прилег? Переглядываются, бросаются к кадушке, колдуют над ней, вглядываются. Ну, пусти, пусти меня, пусти, мне не видно. Банник кциц, погонь, отлезь, не мешай. Смотрит в кадушку. А, ишь ты, присел! Учится у птичек на дудочке играть!» «Лишак, брать его надо! Брать немедля!» «Банник, подожди, подожди! Сейчас звук включу!» Плюет в кадушку. Голос обтырки. «Дай-ка я повторю!» Играет на свистульке. банник ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой, -ой. лишак брать его! Брать! тепленького брать!» Голос оттырки. — Подожди, соловушка. Послушай, я еще раз сыграю. Баннику и противно слушать. Ту плюет в кадушку, обрывается звук. Лишак, дрожа от нетерпения. — Брать, брать, будем, будем брать. Банник, берем. Лишак взвыл от счастья. Банник, я очаг запалю, небо тучами затяну, дождь до да ветер напущу. А ты птичкой раненой обернись, доведи его, дурака, сюда. А уж тут мы потешимся. Лежак сучит ногами. Берем, берем, и колоколец его в дребезги. Банник-дурак замахивается. Вот колоколец-то как раз и не тронь. С таким колокольцем мы всякую другую лесную нежить одолеем. У кого в руках такой колоколец... Тому и лесной царь не страшен. Да мы его в дугу согнем навечно. Понял, полено недоструганное. Лишак понял, понял, брать будем без колокольца. Баник, я тебя сейчас пнул больно. Сюда его веди. Только смотри, чтобы он по дороге не звенел. Лишак, ну понял, понял, ну все, ну не могу, я не могу брать его, брать. С воплем убегает. Банник смотрит в кадушку. Сидишь? Играешь? Ну, посиди, посиди, поиграй, милок. Недолго тебе осталось, бьет ладонью. Поводев в кадушке, темнота. С который, которой может и не быть, ламца дрится об царинцаца. Этим сказка не кончается. Отдохнуть хотим. Вот так. Этот отдых называется, по ученому, антракт.